Всем привет, ассаляму алейкум, сегодня 16 декабря, начинаем обзор карты боевых действий в Сирии, обзор за два дня. Провинция Латакия, здесь подкорректировали линию фронта, все стало более точно и на данный момент она выглядит вот так. Населенные пункты Мазраа, Меликли, Кантара, Кюкдак Стоят переходные значки. Противоречивая информация в некоторых источниках. По некоторым данным они находятся под контролем правительственных войск. Здесь подождем информацию. Если это подтвердится, то линия фронта пройдет вот так. Недалеко от населенного пункта ГМАМ. Здесь также уточнили информацию. Немножко расширилась Зона контроля правительственных войск. И район высоты. Джибель-Ан-Нуба. Были сообщения, что контролируется на 80% правительственными войсками. Этот горный массив. Также стоит переходный значок, стоит подождать, если подтвердится, то здесь также линия фронта у нас расширяется в пользу правительственных войск. В районе населенного пункта Сальма также видим предполагаемое изменение, предполагаемое изменение линии фронта. Высота Рувейсад-Альдепад под контролем правительственных войск. Это стало известно после репортажа от правительственного агентства САНА. Здесь они сделали репортаж и на карте нам подкорректировали линию фронта. Провинция Идлиб и Провинция Хама. В Провинции Идлиб наносились удары ВВС Сирии в районе населенного пункта Сиракип. удары были нацелены на укрепленные позиции боевиков и транспортные средства. Сообщается об уничтожении террористов. Север провинции Хама. Здесь существенной, существенного пока изменения линии фронта нет, но есть небольшие изменения. Блокпост от Были сообщения, что на него наступали боевики и на какое-то время им удалось взять под контроль этот населенный пункт боевики из джундаль акции сюда планировали наступление после прибытия подкрепления все-таки правительственным войскам удалось боевиков оттеснить и блокпост как видим находится под контролем правительственных войск также здесь вот обозначили несколько блокпостов находящихся под контролем правительственных войск высота Тель-Хувейр перешла под контроль правительственных войск. Здесь незначительно, но изменилась линия фронта. <coughs> Эта высота позволяет развить в дальнейшем наступление на город Морок. С этой высоты он полностью <coughs> простреливается. Авиация Сирии работала в районе населенных пунктов Кафарзита и города Морок. Провинция Алеппо. Прорыв к трассе М5. Населенные пункты Альбаркум-Зерба остаются под контролем пока неизвестно кого, ни за кем контроль не утвердился. За прошедшие двое суток был точно установлен контроль над населенным пунктом Барне. В то же время в район населенного пункта Банес боевики сумели атаковать, развить наступление на этот населенный пункт и в итоге он перешел под их контроль и сохраняется опасность наступления их на господствующие высоты и населенный пункт Аль-Эйс и высота Тель-Эйс. В самом городе Алеппо во многих кварталах велись боевые действия Сообщается о серьезных боях в районе города Аль-Лерман. Здесь ведутся бои, пытаются правительственные войска установить над этим промышленным районом контроль. Севернее Алеппо продолжают поступать сообщения из вот этого участка. Здесь, как сообщается, так называемая сирийская оппозиция ведет бои с террористами ДАЕШ район авиабазы КВЕРИСТ существенных изменений пока не было первые, первая авиация первые вертолеты приземлились на эту авиабазу это была первая с момента деблокады и с долгой осады приземление сюда авиации. Населенный пункт Теляюб. Также поступают противоречивые, противоречивая информация из источников, то заявляется о контроле боевиков, то о правительственных войск. Здесь вот единственное пока изменение по провинции Ракка, кроме как уничтожение нефтенаревников и инфраструктуры воздушно-космическими силами пока изменений никаких нет. С провинцией Хасики и сирийским демократическим альянсом также пока линия фронта не меняется. Сообщения уже из мирной жизни город тель район Гире восстанавливают курды своими силами армянскую церковь она пострадала от террористов даешь вот э, не так давно террористы доходили даже вот до этого участка посмотрим ирак от турецких войск также противоречивая информация то сообщается они не будут отводить то вроде как часть какую-то отвели с бронетехникой по другим источникам отвели, но ближе к границе конечно с Турцией, но вот сюда здесь подтвердилось наличие турецкой авиабазы объект приспособлен для приземления авиации турецкой и по некоторым источникам именно сюда отошли эти турецкие войска из под Масула из политических новостей, скажем так, от иракской курдской автономии. Партия Горан заявила, это оппозиционная партия к правящему режиму Барзани. Она сообщила, что создает свои, начала создавать свои воинские подразделения при помощи Ирана. У них у этой партии долгий конфликт с демократическим с демократической партии Курдистана, именно с Барзани. Они отказали подчиняться Министерству обороны, так называемому, Пешмерга. Конфликт у них обострился после того, как истек срок правления Барзани. Это движение за перемены. И в октябре 2015-го, в том числе, эта партия поднимала... Народный бунт против Барзани Он был жестоко подавлен Подразделениями службы безопасности Пешмерга От коалиции США Было несколько нанесено ударов Не так много 24 если не ошибаюсь И В районы Хайджа Были нанесены удары И в районе города Синжар Как сообщается Они уничтожили одно здание Занимаемое террористами Несколько транспортных средств, э -э убитых, я так понял, они посчитать не смогли, но зато я не пойму как, но они все-таки посчитали раненых. Э -э двое раненых они насчитали. В районе Эррамади небольшое сообщение. Ну, Во-первых, то, что зачистка продолжается. За двое суток здесь была пресечена очень крупная вылазка террористов. Они пытались вырваться из окружения. Это было к востоку от города, примерно вот здесь. Пытались выбраться, их уничтожили. Вернемся в Сирию. По городу Дейрезор, пока сообщений и изменений линии фронта не было, в сводках мне не встречалось. По южным провинциям, в городе ДРА, продолжается наступление правительственных войск. В нескольких кварталах ведутся бои. Продолжаются бои в кварталах Аль-Балят. Сообщается об уничтожении транспорта и террористов. Недалеко от города, в районе вот этого моста Аль-Гарбия, также сообщается, что были уничтожены террористы. Город Дамаск, столица Сирии. По авиабазе Марш-Султан, вертолетная авиабаза, для ясности здесь два объекта относятся к этой авиабазе. Один южнее, один севернее. Вот один, который южнее, был точно закреплен за ним контроль. Поступала информация про северный участок этой вертолетной базы, но пока на карте она стоит под контролем террористов Исламского фронта. Также поступили сообщения об освобождении самого населенного пункта Марш Султан по восточной гуте еще сообщение, что Джипхатан Нусра, Джейшал Ислам, Ахрарашам объявили здесь о каком-то переформатировании, организовали они общую новую группировку, название новый оперативный центр какой-то в общем, пытаются они перекраситься, видно, пытаются избежать уничтожения. Но им это не поможет. Провинция Хомс. Здесь не очень приятные события. Правительственные войска отступили на прежние позиции. И вот в этом районе Хадат, Абуфарадж, Мхин, Хуварин... Все населенные пункты подтвердился контроль террористов ДАЭШ. Сюда да. работает город Каритен и в эту часть работает авиация Сирии Воздушно-космических сил. Пытаются сдержать наступление. Вот здесь значок Бой, недалеко от населенного пункта Садат. На востоке город Садат атакован боевиками. Дальше они пытаются развивать сюда наступление. Город Садат находится под угрозой. Не удалось здесь закрепиться на этих позициях. Будем надеяться, что все будет хорошо. От ударов авиации здесь были уничтожены автотранспортные средства. Видимо, они здесь активно перемещаются, их уничтожают. По Пальмире изменений пока нет. И по котлам севернее Хомса нет. Посмотрим общую карту. Бои продолжаются. Западнее, восточнее от города Алеппо районной авиабазы Кверис, прорыв к трассе М-5. В атаке значительно изменилась линия фронта, продолжаются боевые действия. На севере провинции Хама также активизировались военные действия. Пытаются сдержать наступление в районе города Мхин. Террористы ДАИШ контратакуют. По общим потерям боевиков за двое суток. Из точных цифр не менее 250. 57 террористов было уничтожено 25 единиц автотехники в том числе бронетехники и был уничтожен один экскаватор это в Ираке было от коалиции США по Йемену изменений пока линии фронта нет пытались вчера организовать перемирие но оно продлилось всего несколько часов и нарушили именно те кто склонял хуситов к этому перемирию. Зря они так с хуситами, они очень ребята принципиальны. И если один раз не получилось организовать перемирие, больше они на эту сделку не пойдут. Также сообщение от саудитов, что они организовали арабскую коалицию по борьбе с терроризмами. Много стран туда вошло. Ирак, Сирия и Иран туда приглашены не были. Ну, посмотрим, что из этой коалиции получится. Центр, как, как и планировалось, будет в Риаде. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.